Прям на этом моменте. Ага, ага. Ха, ишки с вами снова Неллил, и сегодня с нами снова специальный гость Сомрях. Ой! Да ты же нормально, господи! Нет, покорина проблем. У меня еще много дел, я, я иду платить, что. Итак. Следующий свидетель, изложите свою позицию я Опять я озвучу его на Йоперника карась. <смех> Наконец-то этот детский лепик закончился. Все хорошо, Рэйчел. Ты ведь успокоилась, когда я пришел? <смех> Дэниел Диггинс. Намерены ли вы свееристоваться? Разумеется, святой отец. Ведь никто, кроме меня, не способен изложить в суду всю правду о Рейчел. Я просто обязана рассказать о том, как она очаровательна. Хм. Ведь я не могу ошибаться в тебе, Рэйчел. Тогда начинайте. В самом деле, глупо доказывать очевидное. По правде говоря, никто из вас ничего не знает о Рэйчел. А Рэйчел такая, а откуда вы все обо мне знаете? Мне интересно. <свят> я доктор, лечащий врач. Все началось, когда я встретила ее в кабинете психотерапии. Нет, ну про это вот я знаю, я про других говорю. <свят> но другие не знают. В то время я <свят> денно и ночь наискал, идеальные глаза. Все еще живые, <свят> но навеки умершие. Конечно, глаза мертвеца тоже неплохие, но в конце и концов, поиски. они тускнеют. А Амана <свят> Поиски были напрасные. Глаза обычных людей мгновенно менялись под влиянием эмоций и настроения. Отчаяние сменилось надеждой, разочарование злобой. Впрочем, для моей специальности это обычное юление. И вот наступил момент, когда я стал курировать ее. Меня переполняет счастье всякий раз, когда я мысленно возвращаюсь Какая в те времена. Рыба. Какая вот рыба, именно. Как рыба. У Ой, бля, может это чары. <свык> Таких чарующих глаз я не видал ни у кого. Их глубоко синевые, во тьме которые скрыто, будто безнетежное озеро, было достаточно, чтобы раз навсегда украсть мое сердце. <свык> да, деле. Не Нет, соседей. это из Фрэнбол, ты, Я знаю. И И однажды, будучи психотерапевтом, я заметил кое-что. Хм. <свист> У нее пизм. <письон. свист> Именно она была тем, что я искал. Именно ее глаза были живыми, но бесконечно мертвыми. Ее душа. Она Она совершенно не такая, как все. Он меня сами напоминает. Ты глянь на его язык. Ну вот я поэтому и говорю. И как не старайся эту душу уже никак не спасти? Деннил Тикинс, короче, он похож на этого. Это, на... это же очевидно. Деннил, ее психическое состояние не подлежит восстановлению. Нет, -не. А Знаете почему? Потому что ее душа. Прекратите. Та да да да да. Э? Ее душе никак не помочь, потому что она может только лишать невинности. Она не знает сострадания, не знает пощады. Ее душа способна лишь отнимать, пытаясь заполнить пустоту. Что такое, Рэйчел? Вот это лыба. Как же прекрасны твои глаза. Дай мне взглянуть на них. Теперь мне что-то хотелось поис поискать в интернете шиперских альтов с ними. Ой, да. Знаешь, ты была не совсем в себе, когда мы соединились на b 5 А сейчас я чувствую себя странно. И я стоячок сидела. Но посмотри, теперь все совсем как раньше. Все Дальше. хорошо, когда я рядом, правда? Давай всегда будем вместе, Рэйчел. Я уже представляю парнук с этими Я <сíck> ржу. Я тоже. Дэниел. Прошу прощения. Вы закончили? Я могу бесконечно говорить о том, как она очаровательна. Не стоит. Думаю, мы услышали достаточно. Достаточно. На донечке. На Ваши показания будут иметь решающее значение при вынесении судебного решения. Свидетель, вы свободны. Все будет хорошо, Рэйчел. Ведь я не скажу, что у тебя изначально не было души. Он мне понравился перед. Ну, когда он улыбается, короче. Да они все исчезли, потому что это были призраки. А он был настоящим. Он так не исчез. Да, он живой, все еще. Рыча, Гартер. Я вынес решение. ой У -у -у. Ты слышала показания свидетелей? В частности, Дэнни, который действительно знал тебя лучше остальных. Дэнни наблюдал за тобой дольше кого-либо. Но даже говоря правду, он не смог перестать потакать тебе. Боже мой, как мелко. Похоже, он всецело поленил твоим колдус, колдовским очарованием. Это не моя вина. Решать только ему. Вот истина ему. Или же это ты соблазнила его Рэйчел Гарнер? <звы> <звы> Почему о всех фильмах, о всех играх, которые я играю в Есть uh -huh. Да! Песец. Об этом же свидетельствовал Эдди. Ты не принимаешь в расчет ничего, кроме того, что способствует достижению твоих целей. И потом, Кэти, я... Ты что, пропустила целую реплику? Бедняжка. И потом Катя, бедняжку. Ну ты до да, этого пропустила реплику. Разве? Да, ну наверное. Твои дьявольские ловки вели из заблуждения даже ее довести ее до такого состояния, как низко. Ой, блять. Вопрос до какого? Угу. Ты ведьма. Это неправда. Ах, неправда. Ты будешь отрицать свою сущность, даже высл выслушав свидетельские показания. Я ржусь него. Время пришло, ведь. Я раз его скидывал, Я так... тоже. А от скверны. Какой-то он сумасшедший. О, нет, но ты ведьма. Угу. Ныне я придам тебя огонь. Ну, в принципе, как ты и говорила. Это а? Как так-то? Она резко переместилась туда. Вообще, как она висит, даже ни разу не вскрикнула. Когда должны были ей, по идее, это, ну, распятия, там все дела. Ее же должны были прибить гвоздями. Я не ведьма! Разве найдется только, кто поверит личам демона? Так? Это неправда. это там дохлый валяется. Да. Как ты сумеешь не признавать этого? Все они, ты изгубила души этих ангелов. Да-да-да, Катерина вообще прям платье. Искусно манипулирование ты лишила их рассудка. Ага. Ну, Хома ну, была И теперь ты намерена таким же образом поступить с сайтником Фостером. По-моему, я уже давно собрался. Ты хочешь, чтобы он пожертвовал собой ради тебя? Тихунрет-то. Хватит, это не так. Гори в аду, Осанек. Смотри, корол... угу. Горячо, горячо ибо ты ведьма горячо потому что ты ведьма а огонь горячо потому что ты ведьма ой хаблы выпусти свою истинную сущность куда? Угу. и отдай свое тело на, ми... на, на милость богу. На богу в священном огне Чего ты мне так отдай свое тело на милость богу Отдай свое тело на наменить Богу. То есть ему что? Походу. Нож. Вот типа. же говорю, типа, перед лицом Божие, но не моим ликом. А Рублин, я не ведьма. К тому же. В священном Писании об этом ни слова. Э -э в этом нет ничего удивительного, Рэйчел Гартнер. ага. Потому что. Бога, о котором ты говоришь, не существует. А, что? Что? Что? Что? Бог есть, но Бога не существует. Но ведь вы только что произносили его имя. Да, потому что это Бог мой. Так. Э? Я принял его. Бог по имени я Ру. находится здесь. Ой, Вы называете себя Богом? Так и есть. Здесь я наиболее близкая к нему создание. Лох. Это... Я не знала этого. Я не знала. Ой, сейчас будет мясо. Верующая душа. Вот источник существования Бога, у тебя ее не было с самого начала. Я руку учусь. Ага. Угу. Нет. Нет. Неужели Бога... Нет. Нет. Он не может допустить такого. Не допустит. Этот священник называет себя Богом. Но ведь это не так. Это неправда. Я не хочу быть убитой таким богом. Это в ее представлении Зак, что ли, Наверное. Но моего бога нет. И зато есть Зак. Зак. Зак. Я хочу быть убитый Заком. Намек. Угу. Очень прямой намек. О. -о, -о, -о. О, -о, -о. Прохладно. Здесь так жарко, но в моей руке что-то холодное. Чё, ножик, что ножик шо, да? Походу, да? Это... Это... Что это? Что же это такое? Что-то важное. Что-то дорогое. Чуть не прочитала что-то влажное? То, что я испортила. Ножик. То, что мне так помогло. Постойте! Я поняла! Да ладно! Бл. А? Ч, ножик сам, что -ли, ли, Нож. Зака. Ко мне здесь очень эпично прорисовано. огню. Угу. Интересно, как она уходит по огню? Не знаю. Сломанный нож. Вот не Хладный, холодный Все такой же острый. Мой Бог здесь. Любовь. Пролюби себя теперь. Опа. Почему ты очнулась? Все странности в этом месте были галлюцинацией. То, что вы сказали мне про моего бога, он пробудил меня. Твоя ведьминская сущность так и не была уничтожена. Версия трапера. <связь> Я не ведьма. И это был не контракт. Это клятва которую дал мой бог. Значит, ведьма желает думать так. Злоба трапера 2. Ее не тревожить, что если это заблуждение, она окажется в А, кстати. Нет. О, О! О! О! смотри, Хипать. Отдайте мне лекарства, сейчас же. Он еще, кажется, пересрется. Бессердечная ведьма, любящая лишь себя. Следуй за мной. А сразу нельзя так было, Пердун старый. Педафин. Вот-вот. Ну и... Нахера он повернулся Там. Вот и идите дальше. Зачем? Потому что Зак спит. А я не знаю, что может сбрести вам в голову. Ясно. А что, вдруг у нее закроют там? Опа. Лекарство на этой полке. Ура! Нельзя было так сразу сделать, сохраниться. Изводительные лекарства. Ярну. Что тебе еще нужно лекарство, Там? На полке стоят склянки с антисептиком, кровоостанавливающим и кровотворным. Кро Что, блин? Он типа восполняет кровь. А -а -а. И кровотворными средствами. Получены лекарства. Должно помочь. Пойдем к ЗАКУ. Спасибо. Я иду к ЗАКУ. Постой. Ты не убьешь меня? Чего странного? Зачем мне это делать? У а? тебя теперь новый бог. Существование нескольких богов ведет к неприятностям. Вдобавок, ты не знаешь, милосердия. И что теперь? Вы станете мешать мне? Если нет, в этом нет необходимости. Ведь вы не нужны мне. Эвана, как? Эван. Эван Макмила! Напоследок позволь предупредить тебя. Твой бог ненавидит злугунов и подлецов. Если, конечно, для тебя он действительно является Богом. Рэйчел Гарнер скоро тайны станет явной. ну да скоро она станет киллером. Возвращаемся. Итак. Зак, скорее всего, код еще же уполз. Здесь дверь. Ну, конечно. Все это было иллюзией. А как тогда она... Что? Если это была иллюзия, как она это все туда сделала? Ладно. А -а -а! Зак все слежит. Зак. Все хорошо. Он просто уснул. По-моему, сейчас будет этот... Док Дэнни. Дэнни. Наверное. Нужно продецинициировать рано. Что? что? Продезинфицировать. Что? <laughs> Ладно. Продезинфицировать. Вот теперь Романа. Наверное, этого хватит. Рана обширная, но кровь почти не идет. Потому что ее нету. А если еще и наложить повязку, зашить? Интересно, откуда эти ожоги? А, это, это. А? Угу. Зак, проснулся? Что ты творишь? <связь> я вообще не хотела так озвучить! Я не знаю, почему так случилось. Я принесла лекарства и вот использую. С тобой все нормально. Ого. Ага, в больше, вся вон царапина. Нет. Как ты достала лекарство? Там был Дэнни? Не? Нет, доктора я не видела, а лекарства мне дал священник. Он, значит. Не делай резких движений. Ну да, рана опять откроется. Я зашью. Я хорошо умею. Уйди, сам справлюсь. <свят> я. Ты тоже умеешь шить? <свят> <свят> <свят> Давай-ка я. Я хочу зашить твою рану. М -м, ладно, поступай, как знаешь. Хотя это мерзко. Есть такое. Сейчас нитку отрежу. Ты ее руку порезала. М -м -м -м. Сейчас про нож спросим. Наверное, ничего. Она не болит. Ты какая-то совсем уж странная. Трогает ты а миссию и даже не морщится. Такая хиленькая достал лекарства. Ты молодец, но зачем так возиться со мной, ры. Почему ты это делаешь? Ну, мы уже знаем почему. Да, да, вот он нет. Можно я отрежу нитку твоим ножом? Режет он замечательно. Эй, не пытайся отвертеться. Отвечай. Потому что ты мой бог. Тарараратара. Что? Что Что за хрень ты несешь? Блин, нож. Но я его испортила. Совсем чуть-чуть. Мне так жаль. А? Что ты с ним делала? Ладно, черт с ним. Что? Он мне очень помог. Мне жаль, но спасибо. Нужно поскорее зашить рану. Зак, посиди смирно. Ай. Блин. Эй, вообще-то мне больно. Арульку. Больно? Естественно. Я думала, ты даже не почувствуешь. Балдай, я что, на мазохиста похож? Черт. Могла бы покуротнее с Богом обращаться. Вот действительно, кстати. Зато он принял шламбоженько. Он Хорошо. Зак. Че Эти шрамы не болят? А, это уже нет. Понятно. Тогда я буду зашивать дальше. Блин. Как кончишь, сразу пойду. Ого. А, это, сделай что-нибудь со своим церапинами. Э? Рука, вон и нога все в крови. Случи, что, с такими ранами особо и не побегаешь. Ого. Ладно. Тогда я оторву кусочек твоего бинта. Ладно. Позволи мне. Да, когда воженька позволю, отлично. Ну вот, только идущий вверх лифт я так и не нашла. А к тому, что идет вниз, не пройти из-за змей. Должно быть лифт там, где я взяла лекарство. Сохраняемся. И бежим, и бежим, бежим, Давай на лифте закончим. Вот, я, кстати, так, так и думала и Какая здоровая церковь. А что с сыном священником? Не знаю. Не знает она. И что, он вот так просто отдал тебе лекарство? Ну, не совсем. Знаешь, он... Кажется, ты ему нравишься. Чё, её боишь, Хватит, Зак! Отвали, фу, ерунду ты не сделаешь. Ну, хоть я на неё блевану. Итак. Итак. Е-и! Вам пропал. Опусти, дрычаг. Вроде бы это все. Главное, сохранил книгу. Вот да. Да, в принципе. Дальше бы один. Вруби сохранение. Так, идем. Постой! Стой! Мужские вещи в лифте не хватает. Они что, застряли что ли? Нет, я это что? Зак, можно спросить? Я и без твоего можно спросить, что ты собираешься сделать? спрашивай понимаю. уже. А я шо? Не, не так Сказала, Я и без твоего можно спросить, что ты собираешься? Ладно, я и без твоего можно спросить, понимаю, что ты собираешься сделать? Спрашиваю уже. Угу. А, ну да. Откуда эти ожоги? зачем тебе это знать? Просто так. Я просто беспокоюсь за тебя. Ну, это неинтересная история. Отмаза от Бога просто. Да, от Бога взялся. Так, ничего страшного. В детстве один урок поджжет, поджег меня. поджог Я толком ничего не помню. Его привела в дом женщина, которая меня родила. Маман. Я вцепился у него так, что оттяпал кусок мяса. Стоп пожрал. Он как раз горил себе зелом. Жареное место. Этот урок попытался меня грохнуть, но я все никак не умирал. не так. Вот он в штаны вложил. Хе-хе, бой. В конце концов, родившая меня женщина. Завернув тряпье, вышвырнула меня из этого пропильного дома. Понятно. Это все? Вот так, довольно? Да. Интересная история? Эта история не интересная. Интересная история? Да нет, не очень. <смех> <смех> ну, я узнала то, что хотела. Так что этого достаточно. То, что хотела узнать о тебе. Хорошо, что ты рассказал. Да-да-да-да. Ты сейчас серьезно, Блэк. Ты как он обиделся? Ты сейчас серьезно. Да. сейчас за ребята? <смех> <смех> вот оно как. Знаешь, такая музыка, чему? Мяу, мяу, мяу. Из И с... мяу, слезку, мяу, слезку... <сих> ну да. Так да. Правильно, что я делал тебе знать, такой надутый. <сих> ну да. А -а -а -а -а -а! Подредактированная в поэти улыбочка. Ого. А, -а, -а знаешь? Чего тебе еще надо? Ты все еще хочешь выйти отсюда? <за> а, Чё за вопрос? Кажешь хочу. Иначе <к enthal> зачем это все? Тогда ладно. Вот чудно это ты. я же сказал, что не меня луг. Чего это с вежбинька не стало резко? Ложь. А, <bla> как? Зак, вообще-то я. Э -э -э, эй, что ты? Что ты такое, она, женщина? Я. Ja... -э -э, ничего. Э, -э да что с тобой? Прости, я забыла, что хотела сказать. Гениально. Да. Соберись, уже остался всего один этаж. Да! <yw gig lore> что, наверное. <с tenido> Ару, блин. Я долго его собирать ехать. Блэд. Уже скоро мы вымерли на свет. Идем. Ага. Не могу. Не могу рассказать. Э? Зак, не дай видеть лжецов. Бог презирает падших. Мои руки не чисты. Мне всегда придется это скрывать. Ну, короче, кого-то грохнуло, походу. Он возненавидит меня. Я больше не могу говорить Заку правду. Вот надо было обязательно вот так вот обойти это все, да? О! Картинка, та самая, с луной. Угу. Их-тых-тых-тых. А, это дом? Кровавые следы. Хм, надо же по ним пойти обязательно. Ну, правильно. Это ты. Это, наверное, она вспоминает слова этого священника. Твой бог ненавидит лугунов и подлецов. Как же так? Ведь это... Я помню. Я была здесь. Следы ведут туда. Подожди, Зак. Постой. Нет, пожалуйста, не ходи туда! Не смотри! Та-дам! Та-дам! тада Называется, хотели закончить серию на лифте. А так и вышло. Прошли бежу. О! Хоть на арте постоянно музыку послушали. А -а -а. Прикольно. Очень. Он, да. Блин, он такой ржачный, я не могу. Но он прикольный. Ну это да. да. Хоть у нас есть низко сохраняем, но все равно... Да. А, тот самый момент. О. Я так прикольный. Стоп. Угу. мне ж мне нравится. Слышь, сука, сотку отдай. Бл Суку, а -а -а. Ну, ну да. Ну Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Фишка наших видео в том, что в конце мы все время сходим с ума. Ну есть такое. НЕ НАДО! Аааа! ничего! Это хватит! Да блин, реально хватит! Я порезала саптой стул. Вот об этом вот, смотри. Молодец. Вот об этом. И по хер мне было щекотать! Че ты делаешь? Конечно нет. Ладно. А Ой, ну что ж, котятки, мы надеюсь, что вам понравилось данное видео. Убери свою лапу. Если Больше так, то... у меня копыта. Блять. Короче, если это так, то поддержите на своим породом лайком, вот эти видео и мужской подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте. И всем пока. Успокойся, блядь.